Здравствуйте, мир! А, вот сегодня опять очередная встреча с очень старыми знакомыми на тестах. И тот случай, когда я вот даже не знаю, чему радоваться, там встрече или не радовался встрече. То есть, с одной стороны, я рад встрече старым друзьям, с другой стороны, как бы... В принципе, я не могу сказать, что вот на таких лыжах мне нравится кататься. сегодня очередная такая старая моделька вот хорошо известная на самом деле мне и еще одна очередная такая запутка в универсальной категории когда я не могу точно сказать хорошо это или плохо потому что с одной стороны лыжи ну в общем то в принципе там формально там вода неплохая но если есть ряд моментов да если первое вы готовы мочить до да, второй момент вы способны это делать, да, и третий момент, у вас есть персональный склон, вот как у меня сегодня на Орске тест. да, то есть он разбитый, он убитый, но я его знаю, я знаю, что за перегибом не будет бабушки там с двумя сномбардистами, да, вот, и я могу спокойно ехать, разгоняя их на ту скорость, скорость, на которой они способны прогнуть свой носок, который сделан там вообще, я не знаю, из чего там, из чугунного моста, наверное, вот, по жесткости, то есть вот, вот, в принципе, вот так можно корректировать эти лыжи, то есть, Наверное, уже все понятно. Они продольно жесткие, даже при той ширине, которая у них есть, они в каше не очень хорошо прогибаются вообще во что-то. Вот, и поэтому надо их разгонять, то есть по-другому другому, другому варианта нет, потому что пока вы проскакиваете, вы уходите, они ну, немножко подвязают, скажем так, да, и опять-таки, но они не прогибаются и требуют и с этим внимания к управлению, и носы могут уйти куда-то и проскочить. Вот, на жестких участках, ну они как бы не очень комфортны, то есть та ширина, это жесткость, они естественно выпасят по ногам, и даже вот в этих условиях, в которых я катался, да там небольшие пролысинки, про на крутом участке, они мне по ногам постучали. Вот. Я не скажу, что там лыжа она кошмар безобразная и если вы можете мочить, ну, мочите, да, и будет вам хорошо. Но тут опять-таки важный вопрос заключается в том, что на этом мочилове лыжа комфортно только в продольном скольжении, то есть врезанной дуги. В поперечном скольжении она дубасит в ноги, теряет стабильность. И вот тут начинается вопрос, что мы понимаем, да, мы берем лыжу для ГС, разгоняем ее продольно, и она точно так же, же зычно режет. Если мы берем еще хорошую лыжу там, с мягким осочком, то мы получаем и маневренность, мы получаем вариабельность по силе катания, там, по ритму катания, по скорости. Мы легко зажимаемся в кашу, там, в короткий поворот. Вот у этой лыжи такого нет. У нее есть своя дуга, достаточно быстрая, и вот вы из, из, из этой дуги ее не особо-то вынете, она сама из нее выходить не хочет. Вот. Если вы не готовы кататься в том ритме, в котором она готова кататься, ну как бы не сложилось. Вот. То есть очень лыжа специфичная Опять-таки, я не понимаю целевую аудиторию таких лыж Получается, что как бы, там, где нужны от них какие-то гешефты, какие-то выгоды Их там нет То есть это разбитая трасса да? Там, где, в принципе, мы можем кататься на карвах, которые эффективны, интенсивно, То есть на жесткой трассе Ну, как бы, там они вроде как-то могут что-то показать Но, опять-таки, тоже тот дискомфорт, которым они лупят в ноги, он не очень интересен все, ничего нового в лыжи не получилось, не произошло, никак оно свое отношение мое мнение не изменило. Даже в черном свете я узнал. Но я вот больше ничего добавить не могу, как бы не хотел. Все, я пойду за следующей. Надеюсь, что она будет интересней, функциональней, разнообразней. Ставьте лайки, подписывайтесь, больше катайтесь. Пока!